Всем привет! Недавно мы с вами узнали новость о том, что некая британская женщина больше 40 лет живет в отшельничестве. И в этом видео я бы хотела рассмотреть причины того, почему человек хочет уйти в некий аскетичный образ жизни, может быть стать отшельником, что к этому приводит и что с этим делать. Причина – это обида на людей. Когда люди причиняли слишком много боли, может быть, это боль предательства, измены, или какую-то физическую боль, эмоциональную, тогда хочется уйти от этих людей и тогда кажется, что не будет людей, не будет источника моих беспокойств, волнений. Также к этой причине я могу отнести неумение выстраивать границы когда э, люди используют, и кажется, что чтобы ну, они перестали меня использовать, чтобы я перестала жертвовать собой ради других, мне нужно покинуть людей, уйти из их мира куда-то в мир, где есть только я одна. Следующая причина — это нет доверия людям. Опять же, когда человек подвергался предательствам, когда его подставляли, обманывали, ему может казаться, что я больше не могу доверять людям, потому что все люди лживые, злые, может быть лицемеры, и тогда я могу доверять только себе. Я ухожу, чтобы быть одна. Следующая причина это обет аскетизма, который может быть в подсознании, данный себе или богу, или может быть какой-то религии, какой-то конфессии, с целью обрести какую-то духовную прочную связь с Богом. Может быть, очиститься от грехов, может быть, искупить какую-то вину. Иногда мы даем обет аскетизма и не догадываемся об этом, потому что он глубоко сидит в нашем подсознании и как будто бы уводит человека от мира людей в одиночество, в отшельничество. Следующая причина – это искаженное понятие свободы. Когда кажется, что если люди меня ограничивают, если этот материальный мир, какая-то система, которая существует в нем, правительственная, финансовая, в том числе образовательная, если она ограничивает меня, мне нужно уйти, и только тогда я буду чувствовать себя свободным. Может быть, семья ограничивает меня, муж, дети, родители. И тогда кажется, что если я уйду от мира людей, я наконец-то обрету долгожданную свободу. Иногда кажется, что это какие-то несопоставимые вещи, семья и самореализация, семья и свобода, работа и свобода, вообще существование в материальном мире и свобода. И тогда я покидаю этот материальный мир, ухожу из него и, наконец, чувствую себя свободным. Следующая причина — это желание доказать свою силу себе или другим, желание доказать, что я могу быть независимым человеком. И посмотрите, я могу сам себе добывать пищу, я могу обустраивать себе жилье. И так я могу развивать свою силу, я могу самого себя убеждать в том, что я сильная личность. И я могу быть полностью независимым. Следующая причина – это усталость древней души, некая такая потерянность, когда душа уже испробовала множество каких-то реализаций материальных, человеческих, статусных. Она уже испытала все, начиная от слуги до императора. И ей больше не интересно играть в какие-то роли, которые присутствуют в материальной жизни. И хочется просто куда-то уйти, чтобы наконец-то побыть никем или побыть собой. Когда человек очень долгое время запрещает себе быть собой, Просто э, проявлять себя в легкости, ощущать свободу среди людей, он будет уходить от них. Следующая причина — это желание развить свои способности. И э, здесь может быть убеждение, что я могу развить свои способности, только отрекаясь от материального. Я могу достичь, может быть, какого-то духовного совершенства, только отрекаясь от материального мира. Иногда я встречаю убеждение, что материальный мир ⁇ это греховный мир, это мир падших, земля ⁇ это как будто бы место, куда ссылают для наказания. И тогда я хочу покинуть этот материальный мир. Не хочу убивать себя, но я не хочу в нем существовать. Также это сказывается отсутствие умения сбалансировать свое духовное существование и материальное. Кажется, чтобы я э, достиг духовного просветления, мне нужно быть одному, мне нужно не быть среди людей. И следующая причина — это непринятие земной жизни. Когда я не понимаю, кто я здесь на земле, когда я хочу... Покинуть эту землю, но я не знаю, как это сделать, когда этот мир, эта жизнь слишком сложная, слишком тяжелая, наполненная страданиями, проблемами для меня. И тогда я хочу уйти куда-нибудь подальше, чтобы больше не видеть никогда всех этих сложностей. этим делать если вы узнали в себе хоть одну из перечисленных проблем обязательно позвольте себе вернуться в прошлое когда вам были нанесены эти травмы когда может быть вы испытывали ситуацию предательства когда вы поняли что людям нельзя доверять проще всего это сделать вернувшись в прошлое в вашем подсознании и устранив все эти ограничивающие убеждения, которые тогда сформировались. Если нужна моя помощь, помощь специалиста по работе с подсознанием, пожалуйста, я вас приглашаю на индивидуальную сессию. Приходите, и мы вместе исцелим все эти травмы, а также обучим ваше подсознание, как же балансировать между духовной и материальной жизнью. И также я хочу предложить для вас практику по исцелению вот этих обид на людей по выстраиванию границ с ними и осознать себя в этом мире как я могу проявлять себя в балансе и чтобы получить эту практику в подарок от меня в своих соцсетях в инстаграм отметьте аккаунт Луна мастер напишите что вы хотите получить в подарок такую практику и мы обязательно вам ее подарим Я благодарю вас за внимание. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, ставьте уведомления, поддержите нас, мы только начинаем развиваться.